<свист> Ты чё, без коврика играешь? Да он. Да... Я тоже без коврика играю. -о -о. <свист> Где помогает там Сувтина... <свист> а он-то нет... а <свист> Ты не стрим! Я вновь! Я Обещать не буду. Тут либо он, либо я, там вариантов мало будет. Блин, чего, чего, чего, чего, жизни так же было. Ну типа спецназа с террористами, спецназа чего, братан, дай мне его убивают потом этого чела. Ну да. решил Айса отдать и сдох ради своего друга. А ему звание потом помогает. Булком, Здравствуйте, меня зовут Максим, из компании Reflame. Ну куда он смог пикает? Тупой просто. Спасибо. Да, я нос почесался. себе. Хобот почесал свой. это такое? Че там из окна кричат? Из окна кричат что то Слышишь? Да. А, да. а это машина проезжала. Долбоёб, мать! Так, а? Кто такой машина? Мам, какой Махина? Сам это Махина? Не, ну никнейм же там, на, мам. Мауина. Ма машина, брат, машина. Мауина. How many niggers are Сейчас вылезет со стерса. Сейчас вылезет со стерса. Есть видео со стримершей только что короче Телеграм приходит там написано в интернете появилось видео саптри мишек заехала в себе метровую сосиску да ну, но его смотрю фотки тут метровая такая сосиска которая не кончается он погустит метров Это как оружием прыгает Фу, блин братан скин Кто этот это... покемон! Это Бегачо! Это! Это Жанник! Это Жанник! Блин! Капец! О, наконец-то мне это выпало! <свеч> Всю жизнь <свеч> отвечаю! Ты тратишь деньги на игры? Нет, конечно, ты тратишь деньги! Нет, но это нормально на аккаунтик GTA 5 <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> Я не буду пикать, короче, все играю Save, играю на выбережье. Шучу, я буду пикать. Музычку, музычку дайте. У меня мораль падает, пацаны, давайте. Музычку но не тесно. Девочки А у меня все у меня сгорело, а я их убью сейчас все. Трогай, трогай механизм я а ты балпушка, твоя Аннигиляторная пушка! Смерть А чё, план произойдет? Да нет! Вот эти реакции, я ж там испугался Подождался я Таешки Маешки Давай давай да, да. Таешки Фаешки Каешки <смех> О Пфонти Здесь он вы чё гоните? Hello здравствуйте Ча <смех> чай <смех> <смех> <смех> <смех> Да ладно, да передвиг нам нужен, я ей пол. Ну ч, вам на последней месте сидишь там кайфуешь, да? Да, кстати, киберспортсмены список. Ты капец далеко ушел, апус, ч ты там? На данный момент Амир там начал эту шутку использовать местную. Какую? Говорят, за автомат. Мы не против экзамена. Мы за автомат. Амир, говорит, да, хоть за пистолет. Понял? Ничего ты не понимаешь. жизнь не нюхавший, знаешь такой. мы татары. Мы татары, с нами русские. С нами бог. Я Хабип, Хабип я. Ты бибип. Я Киндер Макгрегор. Арваш. Мне какие-то дальние позиции вообще нельзя занимать. Не умею потому что ты смотришь здесь